Мы не ограничиваем, ну, как бы мы ставим себе цель быть интереснее телефонные планшеты. планшета. Очень редко, честно говоря, бывает, что ребенок прям по-настоящему зависает, потому что обычно они находят как бы друзей, им на самом деле интереснее общаться вживую, чем сидеть в игре. У нас, ну, как бы есть такая штука, в прошлом году мы делали так. Если мы видим, что это как бы уже, ну, не очень нормально, типа он там 4 часа в день это делает, то мы об этом говорим. И мы, это, кстати, вот сейчас еще четвертый инструмент, который я не сказала, мы работаем с помощью демократических голосований, в которых принимают участие дети. Это очень классный инструмент, который, как бы, мы уходим от того, что мы как взрослые говорим как правильно и как неправильно, и идем к тому, что мы здесь сообщество, и мы сами формулируем Все свои правила. у нас есть ряд правил, которые связаны с безопасностью и нашим, ну, нашей ответственностью перед родителями, которые нельзя менять. Там, выход за территорию, курение. Это правила, которые остаются всегда одинаковыми. Но также есть некоторые правила, которые мы можем все вместе менять. И вот в прошлом году мы стали использовать такой инструмент, как дисциплинарный комитет. <смех> так называется строго, но Это просто из демократических школ такое название. В общем, вот если, например, я вижу, что... Ну, то есть я как директор вижу, что ребенок очень много времени проводится в комнате, и они там лисуются, занимаются какой-то ну, реально деструктивной деятельностью или в телефоне, я заявляю об этом на общем сборе, говорю, что я собираю сейчас такое вот собрание, мы выбираем по одному ребенку, точнее, каждая группа выбирает одного представителя, каждая возрастная группа, и мы собираемся и обсуждаем, как нам решить эту проблему. Ну, последнее, вообще вот эта тема с гаджетами, это самая часто обсуждаемая, меняемая тема во всех таких свободных пространствах, потому что никто еще не знает, в том числе мы, взрослые, мы не знаем, как с этим быть. И последнее правило у нас было, ну, как бы, самое базовое правило, что во время занятий нельзя, ну, нельзя играть или отвлекаться, можно использовать только для чего-то. И мы делали так, что вот у нас там, скажем, пять часов свободного времени, вот легально, там, после обеда два часа, у нас прямо, ты можешь хоть два часа играть, это абсолютно легально. Но если кто-то из детей или взрослых видит, что там, после четырех ты играешь, то он может сделать тебе замечание. И если ты не убираешь телефон, то тебя могут уже вынести там типа на суд, на котором тебе, возможно, вынесут какое-то наказание или Где ну как-то так.